Я хочу чисто попробовать один раз, один раз, один, собственно, я только буду Играю я на профессионале, потому что я, собственно, профессионал Блин, а я... Ой, тут уже призрак начал. Так, побежали отсюда Ложим сюда... Это Гейтс. партергейтс Гейтс, я тебе отвечаю Это Герс, он перемещает вещи О, а это зеркало, это не тот случай... Да, это тот Выкинь! Не надо тут всяких этих премудростей. Она же может показать мне комнату. Это призрак у нас, да? Окей. Если что, дверь, по идее, меня должна... А ты думал, я дурак, да? Нет, я не дурак. Я-то знаю, что эта хрень призывает его. Точно, камера, камера. Блин, упала. У него упал. Вот, блин. Камера включена. Не видно ни хрена. Все хорошо. МП там. Призрачный огонек. Все, я вижу. Я вижу. Я нашел его комнату. И это классно. Надо лазерный э, проектор туда поставить. Сколько у меня анти. Интерес... 25. Я заметил, что с каждым обновлением как-то оно... новые призраки больше попадаются, чем старое. Тае подвержен постоянности митильному старению. Даже в загробном мире, по нашей информации, он они вершают заметно быстрее в присутствии живых. Тае проворно реагирует на ваши предметы, начинает активно защищаться, кидая в меня предметы, да? Ты ослабнется временно, становится более медленно и менее агрессивным. А я не взял таблетки. Какой же я молодец. По идее, сейчас я могу с тобой разговаривать, и он меня не слышит. По идее. Ставим быстренько камеру и ливаем, наверное, отсюда. Да, вот так как-нибудь. А как поставить? А как это поставить? Что? Не ссать. главное не ссать И просто идти как бать, как победитель, знаешь? А тут свет, интересно, есть? Вот, вот так А на пол не ставится Тихо Валим нахрен Беги! Твою мать! Беги! Мне Кобзец, не не не не не Закрывай, закрывай, держи. Вот это было классно. Вообще ништяк. Это было весело. Теперь смотрим. Да, конечно, не очень э, классно это я все сделал. Но, по идее, я должен его засечь. Если, конечно, он не ползающий. А теперь просто наблюдаю. Это был он. Это был он. Это сужает наш, э, собственно, улики. Если я не выйду живым... Поставьте лайк в честь меня, пожа. Я надеюсь, что я не пострадаю. Ты думаешь о том же, чем и я? Дай мне знак, призрак. Опа. Ну, это дымка, я видел. Это скример стандартный. Это я еще раньше такой знал. О! о о я же могу его сфоткать так давай поставим вот здесь АМП. А, Нет! не капздец. парни до свидания смотри смотри смотри просто смотри это тенга нет это манш и сколько я заработал 52 доллара какой ты тихой а ну поговори еще что, что, что, что, что. Очень ты тихо говоришь. Я знаю. Я ничего не слышу. Доска есть, где доска? Я могу съесть. Не доска. Плоская, понял. В открыть не мог, ну. Бывает. Нет, это не инвент Нет, ни хрена, это не инвент это не event никакой. Пожалуйста, только не меня, только не меня. Чел у тебя ковзет, чела убили, чела убили, повторяю, чела убили. Минус чел, я живой. А блокнот я поставил уже, он стоит. Я в синюю поставил, как ты и сказала, все я правильно сделал, я красавчик. Вот это тим, вот эта команда, двое из нас уже нет, правда. Ну мы команда. Здесь. в сидеть, а? а я тут, а, тут покажу. Пожалуйста, на кровати, стой прямо здесь, посередине, на, на, против, ну, против подушек. А че ты за мной бегаешь? Я сейчас я скажу, если че бежать. Я, я думал, я ты не меня не покидаешь. Дай мне, свет ты знаешь, вот что ты. Нет, я вообще не в курсе, что так можно делать. Это багаюз, я одобряю. На, надо сфоткать. Надо сфоткать и заработать время, бабла ё, Но, фоткать, Надо бабло Я здесь, На кровати женщины Е <свят> yeah, фоткал, фотканул Не, nee, не получилось все равно. Да как не получилось, получилось Там следующая страница призрак Написано 3 звезды, изи катка вообще Легкотня была нет, ну, конечно, без подружки я бы вряд ли спрятался. но, но, я бы продержался долго, да, я, я спец. Спасибо за игру, хотя бы все поздыхали, ну бы, я-то профессионал, у видео закончилось, но ты можешь посмотреть мое прошлое видео по фазмофобии, давай, удачи.